тут тут найденный матч вау будет тяжело хотели, конечно поменьше карту потому что я так выиграем ну ладно не ну карта карту придется как то скорее скориться. скориться придется что будет тут интернет показывается так не так давайте чем больше стримки покупаем врага нашего м кстати, я дополню карту, когда я принимал вызов. Надо тоже скорость. Потому что враг может быть здесь, нападет и все, И крышкам. Ну, ага, давай. Кстати, еще один чучок. Он здесь пойти. Чучок. Помочь нам надо. все здесь надо еще закончить. Так, после этого порт точки вот такой вот эти 25, 2535 вот. еще одного и в принципе можно уже атаковать если знаешь где он ну, как пошли скорее всего здесь только вот, тест здесь ли он будет нет Мультше подберем. Тут его, конечно, сюда. Помогай нам. Не, он не тут. Значит, он здесь. Ну, может, почему мы щепить? как же так? Он нас нашел, друзья, их его не нашел тут дело что а? нет не так не честно друзья так не брал орки на такой тем больше призывал я так не договаривался он знает где мы находимся прекрасно знаю как дальше хорошо я войска все здесь давайте призыв Давайте здесь, просто чтобы не замутить. Откуда я знал? Ну, давайте по быстрому по Баррику. Так, вот. Я хочу узнать, что прямо здесь появится Думаю, нет. Нет, он не здесь. Где он? Здесь всего, здесь. Быстро мы нашел нас. Да, логично. Да он, кстати. все понял. Окей. Прям к концу. В конце концов. До конца светом. Ладно. Окинь еще, Заму построим, что было Прекрасно. Давай. Что ж не делаешь? Посмотрим. Давай, давай. Много страшно. На хоть один. Стройки, потом. Призыв. Как-то как. -то, как -то. Можно, кстати, сейчас просто подать было по-быстрому о кеоченьки Отлично, помогут а нам на а, староеч варвар скоро устроен ну. кстати ну вот не спер... арту запустит такие вот такие вот такие вот такие разминки да, можем атаковать и пушка здесь есть барбола все так и все а. ладно Вот а, так по файболм регенерация, Стоп, нужно экономить сначала. Давайте призыв больше. А, что, блин, что так делать? Ну, ладно, что делать? Экономику. один ворк в смысле пора здесь вот я хочу Орков. парки тащит у нас давай уже побыстрее закончим так окей начинаем так, ты летишь сюда, вот Может быть, сюда седов... Давай, иди сюда, вот И не пока что вы знаете, где они Можете атаковать Есть ли он здесь? Нет, yeah. окей okay. Да он здесь Сикал призыв снова за свое начало. Окей, блин. Все, все, началось. Началось. Так, парболы, Давайте. Все, все, все. Начинаем клуб подковать. Так, да. что-то еще будет призвать. Ну ладно, Теперь здесь. А у по мне тут есть. А, он заказал. Ну у хочет. Так на помощь. Ну, конечно, хорошо соплю. Дело в том, что мы не тут, черт. Так что прям. Пошу, пошу, пошел, пошел, пошел. Ну, все, ради, блин, конец. Шовская, быстро. Моя лидерская ну, армия еще прокачена. Конечно, можно браться. Танц. Да, кстати, ну, можно. Постройка. Давай, ну, вот ну, давайте сад обычно. Все, что, давайте. на найти, да, я призвал, Даже не здесь. Здесь Растет давайте. Ага. Пауз. А я так думал. Держи. думал еще одну точку построить. Показывается. не стоит. Тоже на нашу, я думаю, что якобы его разнарушил, показывалась Все, вроде, ради... это точно конец. пор Орго, -а давай, где с... же ты на вот эту штуку Придется искать идти. скорее всего но точку построил не даваться, попробуем сейчас кто то там? не ну, вот кстати у меня еще псы очень типа типа боя ну, естественно, врагов больше. Это знак призов. У него больше. Он сейчас скрайненько, ладно, круто. Так, тем архаза я больше. Меня рогая тоже больше. Потому что я в конце потом закончу дня этим всяким заводом. Всем удачи и пока.